Перед началом видео хочу сказать две новости. То, что теперь я буду записывать снова 2-3 ролика в неделю, пытаться. И в принципе, да. И вторая новость, то что я хайпанул на обзоре модов, который даже особо обзором и не был. Я просто так, как бы, решил так назвать. Ну, потому что это тип обзора модов, я даже, ну, короче, не знал, как назвать. Решил взять тип обзора модов, типа, экспериментальный выпуск, и он хайпанул, типа, вообще, жесть. М да, вот как-то так, в принципе, да и подписки, в принципе, небольшие получил. Надеюсь, то что... Будете новые ролики смотреть, если как бы новые подписчики смотрят это видео. В принципе, окей, все новости рассказал. Давайте начнем короче. Да. Всем привет, с вами Лев, и это, ребята, время ходкова часть 5 И, в принципе, сами видите то, что, что здесь изменилось. А именно, появились как бы деревья, я их посадил... Цветочки посадил, чтобы не выглядело как-то уныло это место вообще, да? В принципе, ребята, я потерял, к сожалению, вещи. Точнее, не то, что потерял. Э, видите, у меня вещи другие. Так, извините, то, что у меня что-то погружается. Все медленно. Все потому, что я только что запустил Майнкрафт. Э, видите, у меня другие вещи. То есть, я меч, новый скраб, и все такое. Все, ребята, просто. Я пошел в ад, короче, на видео. Я уже записывал вчера. Записал серию плохую, поэтому я решил записать. Э, в принципе, да. Ну, я записывал ее вечером, поэтому было как-то сложновато на самом деле. Тем более я не записывал очень давно видео. Уже, наверное, недели 4. Если что, выходило полторы недели назад тропиры, да, выходили карта, Вы сейчас, наверное, спросите, почему как бы так давно снимал, если как бы серия, как бы недавно видео вышло, да. Записывал я как раз 4 недели назад это видео про дроперы. Это я сделал монтаж где-то недели-полтора назад и выложил, да. В принципе, ладно. Так, а я не понял. А с этой же стороны выложу. Вот эти самые, как они называются. Ну вы поняли, да, тыквы? Семена тыквы. Странно. Ладно. Ой-ой. Так, не, я, ну нафиг я лучше домой. Атакует меня. Вот эта броня у меня только осталась, я ее выложил, потому что прочность, видите, мало. 14, тут вроде как 24, ну то есть плохо. Взял просто какую-то броню, которая у меня в сундуках была и все. Давайте покажу фрагмент того, как я потерял эти вещи. Так, блин, жесть просто начинается. Я уже испугаться успел сегодня на самом деле, но не от Ой, Ой, Блин, просто на месте стоит страшно. Buttons, Смотрите, везде Хербин собака, я... Не знаю, что буду делать, потому что мне нечего. Что я смогу сделать, да? Да вы что, мне... В смысле?! Он отобрал все вещи! А как вигнуть их? Твай, твай! Твай! Твай! Где ты? Я вас всех ушатаю! Ээээ! -э! Они нападают у меня! Они меня пытают, они убивают! Кто здесь? А, это, ну, ну они вроде ко мне не бьют, они просто ко мне лезут. хотя фиг его знает. Бля, просто вещи все мои стыл! Капец! Итак, в принципе, вы сами все видели, как, в принципе, все произошло. К сожалению, я все-таки их потеял благодаря вот этой собаке. Ой-ой-ой. Я им, кстати, глаза почему-то белые сделал. Ух ты, лопата неплохо. Так, опа, факела вернем. Получили лопату. Давайте еще его вольнем. Кстати, и же медиум теперь, видите, у меня написан. То есть, как бы уже не изи. Да. Это значит то, что сложность опять повысилась, и это не очень хорошо, потому что опять больше хп у мобов будет. Слава богу, то, что они вроде как быстрее, точнее, сильнее и быстрее, в принципе, не стали бить. Хотя, фиг его знает, на самом деле, я точно не знаю, но мне что-то кажется, то, что они били в начале так же, да, в начале сезона, да. Скрафтил эмиральдовую печку, изумрудную, в принципе, ну, да, вот у меня тут изумрудики, еще один. Если что, я их выращиваю, и у меня есть глядка небольшая. Э, По-моему, я это уже говорил в прошлом видео. На стриме я точно это говорил, хотя, ну, не знаю, да. О, видите, я их выращиваю. Это немножко нечестно, я понимаю, но... Э, так без Изумруда вообще же жизнь бы была. Потому что у меня тут стоит мод на изумруды как раз. И поэтому я искракил, в принципе, печку. Кстати, других печек из других модов нету. В этой сборке, насколько я, насколько я знаю. Поэтому такая, ребята, фигня. То есть это максимальная печка, она немножко быстрее плавит. Где-то в раза два, наверное, не в полтора. Так, ладно, давайте я покажу мод, который я добавил. Вот как он называется, Craft Table Animals. Я его добавил, чтобы я смог скрафтить куриц, Да. Я нашел в прошлом видео, которое записывал, и оно не выйдет. Да. Ну, я как раз фрагмент из того видео показал. Я, короче, убил куриц, просто которых нашел в мире. Я как бы не потащу их по всему миру до сюда. Поэтому я решил вот так вот сделать, короче, да. Вот у меня есть три куятины, и нужно еще три пера, и тогда я смогу скрафтить четыре курицы, да. Ну, либо 9 яиц, чтобы хотя бы одну скрафтить. Ну да ладно. Это сложнее будет. Так, оно еще не выросло. Вот так вот на стану. Видите, у меня там на эху написано 57%. Но меч это фигня, у меня как бы есть. Вот, один джайт э, слиток, там нужен еще один джайт слиток, и меч будет снова, можно потом зачаровать его будет. У меня, в принципе, на 10 урона есть, можно зачаровать его. Пятый давайте. 11, 25, ну неплохо, Шахность и от отбрейкинг, отбрейкинг, я так понимаю, это прочность. Ну, ладно, хоть так могло бы быть и хуже. Короче, ребят, в этой серии мы, наверное, займемся больше едой. Мне, кстати, курицы для чего нужны? Чтобы, как бы, они яйца же будут делать. Если их много тут заспавнить, будет много яиц. Из них можно делать всякие вот эти... Яичницу можно сделать, да? У меня же тут, тут, тут моды всякие стоят. На еду. Да-да-да. Не просто же бегать и искать всякие растения, которые там по полгорода восстанавливают. Меня это все задолбало. Мне нужна еда. Конечно, у меня там немножко было вот дома, но я хочу... А давайте мы сейчас чем займемся? Я сейчас крафчу еще пару коров. Ух ты черт, а, убились. Так, вот. Та-та-та, опять вот сюда нажмем. Вот так вот все можно делать простенько, да, нажимаешь дважды, дважды. и вот так вот все просто. Так, овечка, овечка нам, ну в принципе зачем она мне типа? Я ее по-моему крафтил, кстати. Да, ну что, я волков крафтил. Они там гуляют где-то. Даже из сушителя можно сделать. А! А, -а, а ну типа поставить на свое место. Типа на любое место. Но, в принципе, я не вижу смысла, ладно. Какой-то тупой крафт. Так, давайте вот так вот. Еда и кожа. Сколько? Две. Ну, в принципе, намного упрощает дело, потому что зато их больше. Но ну, если вдруг я убью. Коровок случайно, или кто-нибудь за меня их убьет, э, то я смогу вот таким вот образом э, еще скрафтить. В принципе, вот достаточно удобный способ просто побегать по милу и поискать еще, поубивать и все. Хороший способ на самом деле. Давайте, кстати, их еще размножим. Чего нам не хватает? А, все поты.. Давайте овечика. Я сейчас коровок заспавню. Как раз. Раз. Большие сразу. Это хорошо. Да, кстати, я нашел одно сердечко, я просто убивал мобов, вот, видите, у меня там квадратик появился внизу, 22 из 22 у меня теперь жизни, а не 20 из 20, как обычно, а на одном сердечко больше. Вот такое вот место, вот, кстати, не пугайтесь, это дружелюбный моб, у них даже два тут, они хорошие, то есть это питомцы, я так понимаю, ну, типа, можно на них садиться, более-менее как-то ими вот так вот управлять, Правда, медленно, но можно, да. Вот так вот как-то прикольно выглядит на самом деле. Э, это из. Это, это самые крипипасты мода. Вот я тут куча всего этого сделал. Бумажек. Ну в принципе. Можно еще что-нибудь. Я, короче, накоплю, наверное, 24 изумруда или что-нибудь по типу этого. И, короче, сделаю сет. И сет очень неплохой брони на самом деле получается. Благодаря этому моду на изумруду реально хороший сет. Так, ладно. Да, блин. Ай-яй-яй. Пушки у меня нету больше, как вы уже поняли, к сожалению. Это, наверное, можно пожарить. Она, кстати, почему-то горит даже, когда уже ничего не жарится. На. То ли специально сделали, то ли баг. Можно, кстати, вот так вот сделать. Я же в аду был. Вроде как, либо какие-то я выложил. Нет, по-моему, нет. Ладно. В гневной мир, кстати, можно отправиться будет. Я думаю, я попробую подстримить в этом мире снова. У меня просто, когда я второй стрим пытался подстримить, у меня проблемы были большие со стримом. Так, немножко потише сделаю. Так, ладно. Что с едой? Короче, я думаю, нам просто пора отправиться куда-нибудь, да? Что, есть что-нибудь из брони? Маленечко хотя бы. Из этих сливков броня не крафтится, как бы, ну, то есть, если вы думаете то, что крафтится, то нет. Железа у меня нету. Типа, вот, вся броня это, которая выпадает из мобов, из мини-боссов. Можно, конечно, доломать эти тапки, нафига они мне нужны? Да давайте, что нет-то? Пофигу. А у меня сейчас все сломается, у меня один нагруник останется. Круто. Да и броня не особо. Вот там я сломал, кстати, спавниры. Убил одного ифлита У меня просто... А, я сделал ворочную стойку Из-за одной палочки ифлита Стержня, точнее Ну вот, как-то так Погнали гулять, на нас еще может, кстати, опять Хиробин напасть Если что, в аду он спавнится раз в 10 Или даже в 100 чаще Поэтому я и потерял свои вещи То есть он постоянно спавнился, спавнился Разные там команды хиробинов получались Кстати, возможно, когда я настраивал Мод, может быть, я включил функцию Исчезания вещей Возможно, да. Так, а здесь мы были. Ух ты. Нет, мы здесь не были. Здесь сундучки какие-то. О, неплохо. Мне сейчас любые ресурсы на самом деле важны. Кстати, наверное, отсюда какая семечки арбузные я и получил. Я просто арбузы еще посадил. Ух ты, хлебушек. Кстати, можно из него сделать тосты. Да-да-да, неплохо, так. Какие-то звуки. Можно и железную дорогу собрать. Короче, так можно прям халявить, на самом деле. Если бы я бы... Э, установил мод на поезда какие-нибудь. А может быть у меня... Нет, у меня, вряд ли, он тут стоит. Э, я просто давно сбоку делал. Я уже реально не помню, какие у меня тут моды. Теперь их, кстати, 39. Ну да ладно. В принципе, хорошо. все добудем, да, короче. Самое смешное то, то, что вот эти три железа, точнее 7 железа, это единственное железо, которое у меня вообще сейчас есть. То есть, ну, вы понимаете, у меня вообще нету, ни в одном сундуке, ни одного железа. Ну, возможно, есть там две-три штучки, но это очень ли потому что я вроде как внимательно смотрел. Да, ну да ладно. Вот такой, типа данжа мирного такого. Типа мини-шахта. Мини-шахты, да-да-да. Кстати, надо проверить, может быть, они спавнятся в таком месте, где, типа, будешь дальше копать и там... Будет куча ресурсов крутых, не знаю. Сегодня, наверное, будет сеять чисто для еды, чисто еду какую-то, да? Можно вот эти кусты ломать, которую я сейчас как раз... Ой-ой-ой, назад, я не хотел. Давайте по-хитрому поступим. Метка один, дом, поспим сейчас. И туда сразу перепохнёмся, просто лайфхак лучший. Надо было на пейджак, ну-ка, подожди-ка. Просто проверим способ. Но это, это очень вряд ли. Я сейчас посплю, типа, ну, типа, время же проходит. Но оно не пожается полностью, потому что, ну, такая вот... Да-да-да, такая вот система Майнкрафта, к сожалению. Курицу, ну, она мне нужна. Вот это я убил, наверное. Так, железо, железо. Сюда вложу. И вот здесь, наверное, оно и будет. Наверное, вот эта лопата похуже, хотя не знаю. Так, есть, есть, есть, есть. А вот это ничего не жарится? Просто попробую. Не, ребята, оно ну ничего не жарится, если что. Поэтому, как бы... Оно все просто полголода восстанавливает. Ну, типа, главное, что хоть как-то восстанавливает. Уже, в принципе, неплохо. Давайте припортёмся по-хитрому, прям. спалива так. Да-да-да. Я могу так беспаливно шах в воздухе но его наверно лучше не трогать пускай он тут висит я не хочу еще что-нибудь захват случайно ну, его нафиг говорится семена или ягоды какие-то на это на семена больше похоже овцу бьем что они тоже с каким-то шансом дают вот такую вот еду она останавливает где-то три с половиной что ли или даже больше просто все будем рубить, вот я вижу яблоко, мне просто давайте лайфхак попробуем проверить, рублю, нет, ребят, яблоко я не получил, это значит то, что все-таки его придется таким образом все время рубить, так, это не деревня здесь я был, если что, лутался чуть-чуть, а там, по-моему, ничего и не было, хиабин как-то в одних и тех же местах не особо спамится. я просто здесь уже гулял смене вас бы, конечно, поубивать. Давайте вас поубиваем. Еще вот этих свиней. Тоже свинина и кожа главное выпадает. А из этой кожи можно вроде как обычную получить. Ну то есть вообще круто. Мне сейчас типичные вещи нужны для выживания. Дальше мы будем уже моток разбираться. Сейчас нужно чи типа просто еда какая-нибудь любая. Ну, которая хорошо еду будет. Голод восстанавливать будет. Я хочу добраться, я не знаю, что как 30. Я не знаю, стейков, и потом уже, как бы, поснимать хотя бы сейтри спокойно. То есть, просто наладить, так сказать, с едой проблемы, бляха, это, конечно, жесть. Вы посмотрите, у свиней 66 жизней. Это просто... Я не, я не знаю просто, как это называть. Это, это бред какой-то. Кстати, я забыл рассказать еще о двух новостях. То, что я все таки Ну, я в начале видео, скорее всего... Вставлю момент, где типа я показал то, что я типа хайпанул, а типа красавчик. Обзор модов, наверное, многие ждали, но все-таки я решил заснять сначала время хаткова, потому что три ну, недели не выходило. Надо хотя бы раз три недели записывать. Но это, ребят, такого я надеюсь больше не повторится. Я буду стараться снимать, естественно, чаще. Э, вот так вот как-то. Возьмем подсолнух. На-да-да. Курицы! Я вас люблю! Давай, давай, давай. Куица лучше просто. Сок, четыре жизни куица. Я просто. В этой жизни я видел все, Да. Сразу видно. Мне нужно еще два пера. Чтоб. Кто там куицу рисует, а? Хотя эту курицу очень сложно убить, мне кажется. Тем же зомби, которые на них охотятся, если что, в этой сборке. Так, все таки зашибись. Ладно. Так, привет. А, энд это хорошая идея, если что, это из мукрейшерса вроде как. Я, кстати, давно хотел поменять вот эту штучку. Вот давайте на обычную поменяем. Почему бы и нет? Съедим тогда то стейки до конца. В принципе, я нашел. Нашел хоть какой-то способ. Конечно бы, конечно бы. А хотя четыре курицы это сколько? Ну их семенами можно кормить. Давайте еще чуть-чуть прогуляемся. Вот две минутки пол уже нету, хотя у него прочность 400. Девя подобудем за одно. Обидно, что яблоки так не выпадают, которые вот видите вот эти красные. Чем ломаете то вы быстрее, пацаны, вы ломаете чем быстрее. По-моему нет. Но ну, мечом наверно быстрее, мечом вообще все быстрее ломается. На капельку но все-таки. Яблоко, ну неплохо. Чё. Яблоко, кстати, наверно пожать, ну нет по-моему, нет по-моему. Это, наверное, уже в других модах где-то можно. Вот это все, если что, всю эту еду можно садить. Насколько я знаю. Только зачем мне она? Ладно, давайте похнемся домой. Не будем как бы долго тут. страдать. да? Да, нажается. Ну, типа просто пожаем, чтобы было. Делаем, ребята. Вы в принципе. Должны были уже понять, что. Делаем вот таких вот куриц. Это немножко нечестно, а их даже три. Но, ребят, это упростит реально задачу. В принципе, я сделал, что я хотел. Пока что в одном загоне. 60! 60! Э-э-э! Твай! Нихера нахера. Вы посмотрите! У меня, блин, осталось два с половиной сердечка. У меня один удар вроде как сделал. Какие пацаны вы жесткие вообще капец. Главное, чтобы тут еще мини-боссы не спавнить, которые фаерболами стреляют. Это вообще опасно. Так, семечки, пацаны. Оп, оп. Кушайте, пацаны. водите детей своих. Еще семена. Витаи, правда, весь запомнил. Это грустно немножко. Так, ты покушала. А, их три, ну ладно. Их три пока не надо. Блин, ну, в принципе, неплохо так э, получилось. Во-первых, я хочу сегодня хотя бы один раз Джефа заспавнить. Если мне, конечно, повезет. Но это, это это очень вряд ли, потому что... что -то вообще не спавнится. Джейн за спавнится вот такая вот. Она вроде как на жителей нападает. Обычно. Насколько я знаю. Но она тоже, ну, видите, за написано. Она кого-то валит. Жестко прям работу такую поставим просто декоративно для красоты можно еще такую поставить а ну это подсолнухи они так и будут смотреть да да да я думаю следующая серия чисто будет в шахте наверное или опять в аду я в вот, ад вообще боюсь идти я знаете для чего туда пошел кстати вот смотрите тут есть четыре слитка которых я все-таки смог добыть там очень жестко воду это просто жесть вот таких вот 4 слитка я скрафтил. Вот такая вот руда. Да. Вроде как ее нигде больше найти нельзя. И вот уже из нее я помню, что-то что, что можно делать, да. Какие-то крутые крафты. Лаки блок, кстати. А может быть нам немножечко повезет. Немножечко. Немножечко. Самую малость. Четыре этих самых штучки. Думаю, вы понимаете, каких их штучки под названием железо куда оно попало да бывает а все я понял уже испугался э -э как этот камень и вот ну это вообще спокойно камень вот камень вот стоун вот так вот ставим и вот так вот делаем дропер. И сразу же вот так вот. Ну, блин, я не знаю. Ну, давайте попробуем. Что нет-то? Так, чем можно шанс повысить? А, -а, -а тут надо самому догадываться. Подожди, птика, ну ну-ка, это уже интересно. Два железа. Э -э -э -э, яблочко. Я что-то помню. Там плотью хуже делает. Плотью шанс хуже делает. Вот я сейчас покажу. Лаки-блок. Видите, минус 50%. Один минус 50. Минус 100. нихера Две плоти, минус 100 удачи, офигеть. Другу так подсунуть вообще жизнь будет. Так, ну а как повысить-то удачу? Я вот реально не помню, ну то есть. Аааа. По-моему, вот таким вот образом. Интересно, таким можно слитком? Просто проверка. Ну, естественно, нет. Попробуем, попробуем. Ну, из такого лакиблока точно должно что-то выпасть. Да. Только давайте мы отойдем, потому что может выпасть то, что я боюсь, то, что может выпасть. Да. Вы поняли, короче, да. Пойдемте тогда. Блин, где тут прям прям парочка такая жесткая. Мой голем сбежал, собака такая. я-то думал то, что он меня защищать будет. Угу, Конечно. Ну, да, да, кстати, примерно такой же я ожидал. Сразу же, ребят, блоки золота, это красиво. Это просто лучше не было. О, как хорошо. У меня, правда, сохранение витая. А ну, только нет, ну, прошу, ну, вот эту постройку я просто ненавижу в своей жизни, просто ненавижу. Ну, ладно, в принципе, зато можно фармить золото, блин. Это, как бы, немножко читерски. Ну, бляха, здесь такая сборка, как это золото мне вообще ничего не сделает. Максимум золотые яблоки какие-нибудь. И все, Ну как бы, 9 золотых блоков. Ой-ой-ой. Вот только вот это очень жестко. А, это просто медвение. Я думал, что сейчас зомби появятся. Или криперы. Килостые. FireCripper. -крипер. Нет! Нет! Нет! Нет, нет, нет, нет. нет. Оо, нифига себе фаербол. Красиво, вот первый раз такая штука выпадает. Еще одна такая штука. Давайте золото фармим просто. Сейчас просто просто, можно так сказать, банкрабим. просто вообще жесть. Куча просто золота. Фармим золото, ребят. Просто новая сея фарма золота, я не знаю. Просто фармим, фармим. Бесконечно. Но я не виноват. Я не знаю, почему в настойках такая хиня выпадает. Блин. Обсиде... Ну хотя зачем мне он? Он мне нужен. Ну-ка, стояка. Так, надо поспать. Хотя они днем и ночью спавнится. Поэтому особо не поможет. Но мне на самом деле ночь не очень нравится. Потому что нифига не видно. Прикольно так выглядит, на самом деле издалека. Ну ладно. Сюда бы тоже мостик поставить просто из пару, пару блоков и все. Надо сделать из золота, например. Ладно. Надо было блоки взять. Так, обсидиан. Воду сейчас перекроем. А мы сейчас сделаем вот так. Вот Смотрите-ка, вот это раз. Все. Так, вот это еще. Все. И просто ломаем обсидиан. Зачем мне он нужен? Мне нужен, по-моему, 7 обсидиана, чтобы сделать крылья, ребят. Вот что-что. А вот это очень крутая вещь. Я, наверное, даже перематывать не буду, как я буду ломать обсидиан. На ломается медленно. Ну-ка, подожди-ка. Я просто сейчас посмотрю, у меня же есть алмазная кикана, вроде как быстрее. Ну, эффективность должна. Дубль 2. Да, она намного быстрее ломает. Вот сейчас давай. Ну быстрее же, да? Блин, я даже не знаю, наверное, уже минут сок снимаю. Но мне на самом деле это все ей нравится. Я надеюсь, она получи получится без всяких косяков, потому что э, ну я реально, я типа сейчас такой сел, я вы не представляете, у меня прям какой-то я не знаю типа стресса было или еще что-то, то есть я реально сейчас не мог записывать ролики, я только сделал монтаж того ролика, и то там меня два три мучился, Я случайно нажал и опять это выпало. Ну вот, чтоб тебя. Не, ребят, это чисто фармилка. Я, я, наверное, не буду так делать, или только когда золото нужно будет. Потому что, ну, это читерство читерс просто. С этими лаки-блоками. Называется один лаки-блок на 50% удачи сделал. Ага. Вот это красиво, конечно. Сейчас бы, конечно, кирку на эту самую. На... Я забыл, как называется. Шелковое касание, вот. На. Да. Было бы круто. Давай. Сколько? 6. Давай еще один. По-моему, нужно 7, если я не ошибаюсь. Сделаем сейчас обсидиановые крылья. Эээ, кстати, Пеня из куиц я буду добывать. Это тоже для крыльев понадобится. Я.. Я, кажется, понял, для чего еще куицы-то нужны. Как раз для крыльев. Ну-ка. Так, ну мне их должно хватить. Да в ебой! е yeah, е yeah, я просто сам себе похлопаю, просто, красиво, да, два хлопка сделал, погнали. Есть, обсидиановые, ребята, крылья готовы, вот они, давайте снимем нагрунник и оденем, и вот это мы снимем, вот эту броню. Она, кстати, видите, не, не убралась, как бы, когда Хербин вещи забрал, она, ну, как бы, потому что это другой слот, как бы, другой мод, и, как бы, я так понимаю, это не засчитывает. Вот так вот, как-то это круто. Прочность 5000, сейчас вот там, сверху слева смотрите, как очень быстро прочность тратится. Но по сравнению с просто петушиными крыльями, которые просто из куиц. Ты так не пугай, пожалуйста. Я сейчас уже думаю то, что у меня куриц не осталось. О, кстати, я даже урона не получаю. Но скорее всего из-за этого я э, очень сильно буду тратить прочность. Давайте еще раз. Просто чисто сейчас попробуем. Просто мне интересно, если я падаю, я буду тратить прочность. Э, сок 6. 700 НЕТ! Да это вообще, кстати, выгодно, выгодно. Надо, кстати, искать какой-нибудь мод на лаки-блоки, который сделается вот так же, только из золота. Тогда вообще буду, я не знаю, как просто шиковать, наверное. Так, файл файл этот, бол который слияет. И, короче, ну ладно, оставлю тюку Короче, ребят, есть крылья для креатива, насколько я понимаю, фаст-крылья, э, вот, в принципе, они никак не крафтятся, я так понимаю, они с каким-то шансом, что ли, попадают, ну, я так понимаю, либо из креатива, вот обсидиановые крылья, а есть вот такие вот крылья, Аскинарос нарос нужен, э, обсидиановые крылья и обычные крылья, которые вот так вот крафтятся, но у них мощность, по-моему, 400 или 500, ну, то есть быстро, то есть, если у меня сейчас уже, э, а что я их снял... Э, видите, у меня уже почти 400 прочности потратилось, то там это вообще быстро вот кончается. Минуты через три 4, 4 уже не будет крыльев. Или 900, короче, не помню. Да. И получаешь вот такие вот крылья, они вроде как быстро достаточно летят, да. Э, в принципе, можно будет попробовать. Это как-то странно получилось. Как-то это открыл. Ладно. Можно, кстати, кольчугу делать, нифига себе круто, типа, из огня, как бы. Это сейчас, по-моему, нету крафта из огня кольчуги. То есть, а как бы благодаря этим штукам из муклейшекса можно сделать. Я лечу не особо быстро, но да я, наверное, так же, как и еду, в принципе, лечу. Ну, кстати, опять сложность повысилась, смотрите-ка. По-моему, там уже даже цвет не зеленый, Такой уже более желтоватый начался. Так, курица, курица. Э... А, еще цыпленок. Ну я все равно покормлю. Почему бы нет? Первое яйцо, ребят. Первое. Первое яйцо, оно у нас есть. Это круто. Его, конечно, разбить можно, ну а зачем? Так, и вас два. Просто чисто. Вот у куриц, правда, смешно то, что у них так много жизней. Убить, вот, у маленькой курицы, блядь. 57 жизней. Ну, какая-то какая фигня, на самом деле. Я, Да, я даже бегу быстрее. Ну, такие себе крылья. Ну, где-то там в других изменениях, да, это, конечно, поможет, я думаю, да. Зельки, кстати, можно сделать. Давайте. У нас есть бутыльки. Просто узнать хочу. Можно сделать, почему бы и нет. Чё? Ничего сложного не вижу. Просто чтоб на будущее. Я думаю, я зельки буду делать. Все-таки, ребята, такой жесткий летсплей. Там миры всякие будут. То есть вот это все дело. Э -э так, раз, два, три. Чё, меня как-то лагает. Первое яйцо. И сейчас просто момент истины. Оно делается. Просто круто. Просто круто. В принципе, оно вроде как. Я не знаю, сколько оно восстанавливает. Наверное, это три где-то. Но омлет, омлет я получаю. Не, есть Омлет, ну, в принципе, ладно. Ладно, ладно, ладно. Да, вот push... еще два яйца. Вы что, издеваетесь сейчас надо мной? Нифига. Нифига, пацаны, вы крутые. Вот это и называется... после четыре курицы. Точнее, даже три. А, нет, уже, наверное, четыре. Эээ... А это вот это, да? Вот, смотрите, просто еще двоится, красиво, ребят, просто сразу пошло. я, кстати, не нашел в Аду, к сожалению. Поэтому это, проблема антично будет, я думаю, как бы с этим Мадом, да? Я думаю, в ад вообще ничего брать не буду, у вас там Херобин постоянно нападает, и может еще вещи забрать собака такая, но вообще, ну я не знаю, что делать. Что я их всех еще, блин, собаками называю? Ну, Херобин я собака, ну типа самая настоящая. В принципе, ребята, я думаю, будем заканчивать, потому что, ну, в принципе, вроде как я более-менее все сделал, что хотел в этой серии. Вот тут, если что, будет дорожка, я думаю, либо из грибов, либо из чего-то сделать, не знаю. Кстати, еще такая штучка, которую вы вряд ли видели в этом видео, да, это то, что здесь будет ручеёк, который достаточно просто сделать, просто я, наверное, глубину еще на один блок сделаю. Ну, или типа она впадает, наоборот, сделать. Ну, короче, ребят, вот как-то так вы решил сделать, прикольно, думаю. Неплохо, да? Достаточно интересная такую затея придумал. Ну, типа ручеёк, парк. Типа, я не знаю, не парк, а лес такой небольшой. Но где делать не стал. Вроде как не сильно мешаются. То есть, проходить теперь можно. Я тут есть труб сломал, где не нужно. Я не знаю, почему я в этом месте прыгаю. А может быть из-за этой травы, кстати? Да ладно! Офигеть! Это Ребят! Надеюсь, видео зайдет. Я думаю, следующее видео будет по обзору модов, либо там какая-нибудь мини-игра, а потом обзор модов видео. Теперь будут уходить чаще, там, раз три, 3 раз, четыре дня будут уходить. Просто, ребят, я как бы был в отпуске, если вы как бы не знали, да? В прошлом видео об этом говорил, э, про вы, да? Да и позапрошлом говорил об этом, потому что новостное видео все таки Поэтому, ребят, буду возвращаться, как бы, в прошлый график. Ольга и в неделю будет, наверное, выходить где-то. В принципе, пока не знаю, но вот, в принципе, так сказать, начинаем запускать, то есть, ну, типа, снова запускаю видосы, так сказать, начинаю снимать. Всем, ребята, спасибо, пока-пока, и удачи. Я, кстати, даже жизнь не потерял. Ладно-ладно, все, пока-пока.